Чуть отодвину ее блять, в другую сторону. Вот. Ну и будем, короче, пытаться разбираться, пытаться смотреть, что тут комплектующие, не Я думаю, начнем с менее интересного. Кто-то знает, во время контента тот плохой. Но это не то, чтобы прямо какую-то реакцию смотрим. Тут я могу и отвлечься и туда-сюда. Сейчас не критично, нет. Короче, давайте начну, наверное, не с самого интересного. Это мышка Ардор Phantom Pro. Я уже их распаковывал, я уже ее трогал, но я запаковал ее для вас специально, постарался, чтобы вот сейчас как бы вот, ну, как будто впервые вот это все открывать. Блять, вот она Мышка Phantom Pro У нее в комплектации, как ни странно, сама мышка Блядь, сейчас, сейчас дам по -по послушать, как она щелкает Сейчас все будет, вот Она достаточно тихая Опять же, для сравнения... Фантом Pro тише, чем э, Fountain. Вот, у нее. Она удобна. Это, это, это буквально ME4 от Dair Project. Это буквально вот она. То есть она всем своим видом говорит: Я МЕ4 э, от Dare Project. Она даже идет примерно в такой же вот, комп... ну, не комплектации, или как это правильно сказать. Короче, кайфушная. Все кликается круто, глайды только здесь, вот такие вот здоровые. Э, да и все, в принципе. Я не знаю, что тут еще про свою мышку сказать, топовая мышка. Э, провод. Мягенький, вот этот. Не паракор, по-моему, называется. Короче, флексовый, типа, мягенький, извилистый. Мне такие не нравятся, их кошки рвут очень сильно. Здесь опять какой-то есть металлический, блять металлический переходничок. А, вот такой вот, прям реально, кусок металла. Он, видимо, должен переходить... Я знаю, на что. Я так и не понял, зачем они нужны. А, кстати, вот у меня здесь наклейки были. В каждом девайсе идут вот такие вот наклеечки, ордоровские. Прям абсолютно с каждым девайсом. В комплекте также здесь еще шли глайды, вот такие вот сменные. Они синие, потому что они типа заклеенные. Вот, и еще в комплекте с этой мышкой, она у меня достана была, вот. Сменная, короче, жопка, чтобы поставить, ну, если вы не любите соты. Здесь есть, короче... Вот это приколюха. Ну, доставать не буду, вы поняли. Короче, эта штука, чтобы сот не было. И все. <как>, как бы тут нечего. Блять, я сейчас их перепутал. Они у меня столе лежат две такие белые одинаковые. Мышка хорошая, сразу говорю. А, советовать советую. А, лучше, чем Ме4, не знаю, они, ну, считай, одинаковые. То есть ты что ту купишь, что ту. плюс одно и то же будет. Единственное, что цветом разные. Тебе уже 14 лет, но у тебя все еще нет карты оттенков банка. Что ж, это нужно исправить. Как раз теньков Банк разработал новый космический дизайн. Смотри, какая сосная карточка. Про кэшбэк до 15% на 4 категории трат каждый месяц и 30% от партнеров банка, думаю, даже говорить не стоит. Чего ты ждешь? Бегом оформляй по ссылочке в описании и получай бесплатное обслуживание навсегда. Вот, самое интересное, вот, блядь, самое нахуй интересное ульта. Я, когда ее открыл, я, мягко говоря, охуел. Просто это, это что такое? Сейчас я вам покажу. Ну, вы уже примерно знаете, громана что это такое. Тут идет мягенькая, еще вот такая демпфирующая хрень, звукоизоляционная. Вот комплектация. Значит, ульты. Сначала сама мышка. Мышка у нас. Мышка. У нее есть вот эта подсветка, которую я думаю вы и громана уже смотрели. То есть тут получается. Есть вот такая тема, она светится, и она закрывается вот такими вот штучками. А, если вы думаете, она, короче, я ее взял в руки, она мне пиздец неудобная. То есть вот это вот выпирание, вот этот горб, для меня прям, ну, ме я не знаю, прям мега неудобно упирается. В комплекте идет еще три штуки сменных жопки. Причем тут суть не в том, что они какие-то прозрачные, непрозрачные, нет, тут, тут смысл в том, что они разной формы. То есть какая-то более изгнутая, какая-то более плоская, какая-то прям вдавленная. Короче, вот эти вот три штуки еще, я их опять же распаковывать не буду, мне это еще на ролик нужно распаковывать. Но ты можешь поменять, короче, вот, ну, если вы присмотрите, и видите, она урод немножко. Вот этого урода можно исправить. В комплекте идут сменные штуки. По поводу кликов, опять же, она еще тише, чем эм, фантом мышка. Вот, но помимо этого, ее главная особенность, я думаю, опять же, вы у игромана уже видели, здесь сзади можно менять э, микрики на самой мышке. И это делается с помощью э, комплектных, комплектных, блядь переключателей э, я так понимаю здесь э, здесь Каилы есть ТТС Голд Хуанчики и Амроны вот вот эта вот вся тема это идет комплектная ты просто ну при желании можешь поменять она у тебя будет по разному щелкать вот, ну и в случае, если у тебя что-то выйдет из строя, ты можешь просто заменить М Грубо говоря, вот все мышки там э, говорят, у нас 80 миллионов нажатий, у нас 50 миллионов нажатий и здесь, блядь, 3 миллиона, 400, блядь, триллиардов тысяч нажатий Потому что ты просто можешь в любой момент эту мышку поменять Это в прямом смысле мышка на века А? Я так, я, я надеюсь, это то, ну, я ее еще как-то не доделал, что-то или что а, все нормально, пацаны, это, это вот эта тема внутри шурдит, все, ничего нету, все хорошо, это свисток всего лишь Свисток он не будет в любом случае в мышке, поэтому то, что он так шурдит, не страшно, я тоже испугался, думал, какой-то полубрак полухуй а, В комплекте, опять же, есть а, прот вот этот паракордовский, который мягенький, и туда-сюда гнется, рвется В комплекте есть вот такая вот штука прикольная, <laughs> типа пинцета, а, которая помогает доставать свечи. Ну, это штука специально, чтобы доставать свечи. Ну, и также отверточка еще маленькая. То есть все вот такие вот прикольчики, такие, ну, ты не найдешь ни в какой мышке. А, также есть куча, куча просто миллиард глайдов сменных, если тебе нужно будет поменять. Ну, и также две наклейки еще. И все, по сути. Э комплект ебанутый Я, я не знаю э Знаете, что мне самое страшное Вот в обзоре на эту мышку будет Как бы мне ее так обозреть Чтобы не остановиться на, на ней на 10, блять минут И у меня ролик в итоге в полчаса не вышел Потому что про эту мышку, блядь, можно говорить бесконечно Она ебнутая в свои э характеристике Ну, ну понятно, 33.95 Да? Я что даже не посмотрел, какой у нее сенсор. Ну, по-моему, 33.95. У нее сменные микрики и такой... Ну, это, это первая мышка такая, которую я вижу. А, не буду говорить, что таких не существует. И это первый, кто придумал такое. Потому что, мало ли, есть кто-то, и я обосрусь. Но, по-моему, я смотрел видосы Громана. По-моему, это первая в мире мышка, где можно менять микрики. И это просто хайп. Это сделали русские ребята, Ардор Gaming. Поэтому эта мышка, я уверен, миллион процентов у Ardor продается в ноль. Потому что такое производить за такие деньги... Это, ну, мягко говоря, я, я, я на миллиард процентов, они не, не окупаются с этой мышки Эта мышка продает остальные девайсы, я вас а? уверяю Запомните, вот эта мышка, вот эта мышка, она не дает денег Ардору Эта Спасибо, мышка клуб. не продается, чтобы на ней заработать Эта мышка продается, чтобы продать другие девайсы Ардора Есть такая немножечко тенденция у компаний, делают какой-то девайс абсолютно в ноль Настолько охуенным, чтобы его люди покупали чтобы на фоне него покупали еще остальные комплектующие И знакомились с брендом Вот, запомните, эта мышка, это именно она Я вас уверяю, потому что то, сколько она всего дает Это инновация в прямом смысле а, Ну, остальных просто такого нету Это дорогое, скажем так, производство такой темки И комплекта такого Поэтому давайте перейдем к клавиатурам Длинная, которая стопроцентная клавиатура сейчас будет Вот Здесь вот такая вот штука в комплекте вот это убирается. Я, я, это причем э, прикольчик для, наверное, людей, которые хотят прям накрывать свою клавиатуру, пока, когда ложатся спать. Потому что она прям вот, ну, ну, нормальная. Так, саму клавиатуру чуть попозже. Спасибо, батон, за рейд. Комплект. Комплект, комплект, комплект. У нас, блять. По комплекту у нас. А, есть пулер, чтобы доставать свечи и кикапы. А, есть провод, который просто провод. Прикольненький, надежненький, позолоченный. Но он очень аккуратненький, как минимум, выглядит. Есть наклейки. Я не понимаю, это две наклейки или? Какая-то металлическая наклейка. Она, она, пацаны, другая. Она. А, нет, это две, я долбоеб. И сменные свечи. Ну, понятное дело, это ход сваб система. Здесь в комплекте есть. Кто это вообще? такие а это гатерончики желтые пацаны в комплекте желтенькие гатерончики охуей да нормальный хуй хочу а по самой клавиатуре по самой клавиатуре я ее сейчас впервые при вас распаковываю О. вот такая вот красотень вот такая вот темка вот она та самая згсти мордашка на кнопке вин который находится мягко говоря я в баху. <с> здесь есть переключение между Bluetoзом, э, радиоканалом или проводным подключением. Э, и здесь она у тебя индикатором показывает, типа, что сейчас подключается. То есть, допустим, Bluetooth Bluetooth. Э, провод это нужен, нужен. Нужен провод. У меня сейчас провода нету. Если в ней есть радиоканал, где у него. А, вот-вот-вот-вот-вот-вот. А как его достать? Вот, короче, тут есть свисток. Спрятанный. Эта клавиатура может работать по радиоканалу, может работать по Bluetooth. Звук. Это просто ебница. Но это еще ладно типа это эта клавиатура еще и копейки к тому же стоит но суть даже не в этом а суть больше наверное в другой клавиатуре которая будет вас интересовать наверное больше всего потому что как минимум как минимум у другой клавиатуры комплект поставки еще более ебнутый и она светится просто бящина Сейчас ее спрячу. Я это все должен еще раз обратно запаковать, потому что хоть я все это и распаковывал, мне нужно будет потом, чтобы не запутаться, видосы снимать, чтобы мне это все не морочило глаза. Поэтому немножко подождете. У меня опять начинают летать самолеты. Спасибо, что убить хотите. Вот. Опять же, тут вот эта тема, чтобы накрывать, наверное, перед сном, если боишься, чтобы не заляпалось. Я саму клавиатуру пока что отложу, потому что ну, вы должны сейчас конкретно готовьтесь, что у вас сейчас лицо просто отпадет. А, а, ну, как бы Я даже не помню, сколько эта клавиатура стоит Потом, также сменные переклю... эти свечи, э, жел... Желтенькие гатероны, Еще фиолетовый кабелечек э, Простой Правда, не знаю, зачем он нужен, когда есть вот этот красивый Наклейки и пулер Еще один И сменные кикапы. А, Толечка, Дашенька Можете загуглить, сколько она стоит По-моему, 7000 если я не ошибаюсь 7, блядь, тысяч Тебе кладут вот это, блядь И вот это За 7 тысяч На гатерончиках, блядь, смазанную клавиатурку Это Это прям копейки, пацаны Я не знаю, вот этот комплект Это просто ебануться Это пиздос Клавиатура Клавиатурка ее нужно подключать, <смех> очевидно, потому что здесь прикол в прозрачном плейте, то есть вот, вот она клавиатура. Это, короче, задник ее, это ее передник. Стабуфу? ты ёбнутый? У тебя стабуфу за за тысяч? Иди-ка ты нахер, дружочек. Стабы, фу. А что тебе должны были положить за 7 тысяч? Какие тебе должны были ставы положить? Ебать ты, конечно, через свою креветку. Ну, типа, да, это к вам не кд 83 Limited Edition. Но все же. Претензии, блядь, что Стабы хуевые. Необоснованные, не согласен. Ну, я вам честно скажу, мне она не нравится. Мне не нравится именно ее дизайн. Потому что вот, ну, прозрачная вот эта плата, она может быть... Кому-то интересно будет, я не могу ее дальше вытянуть, пацаны, сори, у меня провод не дотягивается Ну вот, а нет, секунду, секунду, секунду, сейчас смогу. Короче, <burbacks> если вот подключить ее, вот, она выглядит вот так вот Может быть, кому-то нравится, может быть, кто-то сейчас скажет, ебать, соска классная, крутышка Честно, я скажу, мне дизайн не нравится, я, я бы себе такую не купил Веду я то же самое скажу, что комплект ёбнутый, покупатель на нее явно найдется, она очень красивая для кого-то будет, но мне, ну, плата не нравится, преврачная. Ну, а так в целом, в целом, э, ну, вы пишите хуйня, хуйня, бля, пацаны, ну, найдется же покупатель, она не то, чтобы прям урод, это, это, это не из разряда, типа, блядь, купил супер говно, это клавиатура с охуенной начинкой, это клавиатура с охуенным комплектом, это клавиатура, ну, она найдется у его покупателя, не нужно говнить, вот просто потому, что, вот, ну, вот она такая. Она мне нравится, но... Не, в тот же момент не нравится я не знаю как вам объяснить этот парадокс как бы сама клавиатура прикольная просто но ну, мне больше симпатизирует обычный а что это за переключатель такой тут короче есть какой-то переключатель вот здесь вот его можно вверх вниз вверх вниз что это такое возможно она же не bluetooth да да тут нет аккумулятора она легенькая еще такая относительно здесь нет аккумулятора тогда не понимаю что это за переключалка ну вот собственно как то так Попрощайтесь чатик с людьми на ютубе, которые смотрят, которые решили заспойлерить себе выход ролика так же, как и вы Вот Про это я буду говорить собственно, в видосе, более подробно я еще попользуюсь этими девайсами Я сегодня буду их снимать люто, потом буду пользоваться и еще подснимать, как я этим пользуюсь Вот. А еще я думаю завтра провести ERL и поехать на море, снимать эти девайсы Типа, пока есть время, пока есть возможность, э, завтра взять, жестко собраться и поехать на море все это снимать, если погода позволит. Если погода как бы позволит, то, возможно, будут кадры с моря, э, я пойду снимать девайсы, а также запущу и стрим с моря. Вот, по-моему, хайп тема.